На что мы, как христиане, должны по-особенному обращать внимание? Чего мы должны остерегаться? И как мы должны жить? Все эти вопросы являются частью жизни одного христианина. Давайте сегодня рассмотрим данную тему более детально. На что мы, как христиане, должны обращать внимание? И в основе наших размышлений мы поставим глагол «просехо». Итак, глагол «просехо» употребляется в Новом Завете 24 раза. И оно имеет следующее значение. Обращать внимание, внимать, беречься, остерегаться, посвящать или предавать себя, присоединяться, заниматься. Итак, на что мы, как крестьяне, должны обращать внимание? Первое. Обрати внимание на то, как ты даешь. Матфея 6 глава 1 стих. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Обрати внимание. Как ты даешь милостыню? Ты даешь милостыню так, чтобы на тебя смотрели люди, чтобы получить похвалу, чтобы получить некую славу. В таком случае ты уже, как сказал Христос, получаешь свою награду на этой земле. На небе ты награды не получишь. Следующее. Обрати внимание, не лицемеришь шли. Лука 12, глава 1 стих. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить» с первоученикам своим. Берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие. Здесь стоит слово «просехо», которое означает «обращать внимание, остерегаться». Обрати внимание, можешь ли ты сказать, что во всех ситуациях ты ведешь себя одинаково? Или в одной ситуации с одними людьми ты ведешь себя таким образом, а с другими людьми ты ведешь себя иначе? Лицемерие – это когда присутствует некая маска. То есть мы надеваем маску в каких-то ситуациях. И Христос говорит, обрати внимание, не надеваешь ли ты маску. Следующее, обрати внимание на решение сердца. Лука 17 глава 3 стих. Наблюдайте за собой. Если же согрешить против тебя брат твой, выговори ему. Если покаяться, прости ему. Обрати внимание, какие решения ты принимаешь. И в данном случае мы видим, что против тебя согрешает твой Брат, если ты ему не прощаешь, то вина лежит на твоем сердце, грех лежит, ты должен ему простить. Почему? Потому что сам Бог простил наши грехи. Обрати внимание, как ты себя ведешь, обрати внимание, как вы твои решения, решения твоего сердца. Следующее. Обрати внимание, как ты слушаешь. Евреям, 2 глава, 1 стих. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Внимательны. Слово просеху, обрати внимание. Если ты слушаешь и не выполняешь, Бог отнимет и то, что ты понимал. Таков принцип. Бог дает знания, Бог дает работу духовную тем, которые верны в малом. Поэтому Христос говорил – смотрите, как вы слушаете. Следующее. Обрати внимание на свой духовный рост. 1 Тимофея 4 глава 13 стих. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Слово «занимайся» – просеку, обрати внимание, посмотри, растешь ли ты духовно. Апостол Павел сказал это Тимофею. И мы можем взять этот принцип и приложить его на нашу жизнь, на нашу христианскую жизнь. Обращаем ли мы внимание на то, как мы растем духовно? Чем мы занимаемся? Изучаем мы ли мы Слово Божье? Слушаем ли мы проповеди в интернете? Ходим ли мы на служение, на молитвенное служение и так далее. Это очень важно. Следующее. Обрати внимание на свое окружение. Матфея 10 глава 17 стих. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. Возможно, в вашем окружении есть люди, которые вас ненавидят, но тем не менее находятся рядом с вами. Будьте в данном случае осторожны. Обращайте внимание. Следующее. Обрати внимание на свой образ жизни. Это последняя. Лука, 21 глава, 34 стих. «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались обидением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Тот переломный момент, когда Христос придет, и начнется день Господень. Христос возьмет свою церковь, и тогда мир войдет в эту последнюю седьмину. Израиль войдет, и вместе с ним весь мир, ведь ужасные семь лет скорби. А Христос сказал, обрати внимание, чем ты занимаешься каждый день. Ты, ты балуешь себя обидением, пьянством, ты постоянно находишься в суете этого мира и, и не можешь себя даже остановить в своих желаниях. Поэтому Христос сказал, смотрите же за собой. Как мы можем заметить, это всего лишь одна маленькая часть от всех остальных предупреждений, которые мы имеем в Священном Писании. Поэтому бодрствовать и снова бодрствовать. Другими словами, не спать. Христос жил свято, хотя и был искушаем. Если у кого и было возможно согрешить, так это было у Иисуса Христа. Поэтому написано, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Бегите как Христу за помощью и до следующего видео. Всем Божьих благословений.